Над грешней землей грубияка луна Безмолвно печаль опустила От пропасть грез ты, возможно, одна В холодном экстазе застыла Ты видела, как лянет ложь по утрам Ты знаешь, как сладко спят дети ты так милосердна к обиженным псам И к тем, кому солнце не светит, А волкам твоя красота не нужна.